Банде Гурупадо Дондам Бхакта Биндасаманитам Си Банде Си Банша калпатару ашча кипаш индве вача. Патитаананг пабуни наму нама. Мукаан кароти вача пангум Шнавактипади Деви Шаттоватойи Намунама Нараяна Намаскита Нарумчаива Нарутома Девинг Срасватинг Васамтатуджа Юмудире Шанкирита Никишна Котху Садану рапто гуру факти жопто, Дейям сада пари фабагна мабиштоду хам. падам сива хам Банде махапурусте чаруна Равинда, ятпада паллабана к чандамани чатая, Сри Кришна Джайтана Прахунитананда. Сри Кришна Джайтананда. Сри Джайтананда. Сри КИШНА КИШНА ХРЕ ХРЕ ХРЕ РАМ ХРЕ РАМ РАМ РАМ ХРЕ ХРЕ АЖАНУЛАМ МИТА БУЖАУКАНА Сангхитаной капитару камала щотакшо вишам бару Кришна Кришна Аре Рам, Аре Рам, Муктиньча, муктиньча, дада, синита, баба, нарупе, насада, ганга, Нараяно, приемано, гомада, бхарам, Брахмасипуропти, ваджаби, шанатам, Ваги, саджшовадани, Лакшми, жасача, там нисшимамамаши, Харе Адуданам, стри нам ридам, жа пунаха пунаха, симадрупападаму жедхули, сангжанма жанмани. Адуданам, стри нам дантей, ридам, жа чие пунаха Гаурья Гошти-боти, Си-сила-бокти-сиддханта, told to become a dust particle unto the lotus feet. что стать пылинками на лотосных стопах си Наша наивысшая цель Гудди Гуфши Патти Парамхамса Жагат Гуфа Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами Таакру Пахвупат сказал, что стать пылинками на лотосных стопах Шила Рупа Госвами Пада Это наша наивысшая цель Нас Гуди. И что толку? Что быть пылинками? Какова польза быть пылинками на лотосных стопах человеку погасая пада? Это такое важное, что в тот день, когда мы осознаем славу, пылинок с а, стоп Шиллорупа пада и тогда, несомненно, мы сможем погрузиться в океан прямо, прямо. в Раджо Прэма. И есть гарантия на этого, что в тот день, когда мы осознаем красоту лотосных стоп, Рупагаса в, в тот день мы сможем обнаружить себя в океане Враджа в бесконечном океане Враджа -према. И все, что мы хотим сделать и пересекая Рупагаса импада, все такие усилия направленные на и вот все что мы делаем не в соответствии с Шиларупа Падом все это бесполезно и вот он Шиларупа Пад сказал что действительно если да, точнее где-то, шилоп... кто-то сказал, что если кто-то пытается пересечь наставление Ашлова по Господу то в этом случае мы потеряем все, все наши попытки, все, что мы сделали, все будет бесполезно. И в тот день я говорил, что когда я осознаю красоту лотосных стоп Рупагасанипада, то тогда мы сможем обнаружить, насколько скверно наше сердце и в тот день мы осознаем и когда мы осознаем красоту Рупагасаяпада то тогда автоматически мы обнаружим как скверно наше сердце и этим сердцем мы с этим сердцем мы хотим совершать Харибаджин мы хотим совершать Тарупану Габаджин, Рагану Габаджин. И в этом главная преграда. Ник никто не может осознать это и не хочет осознать. Все гаудия-вешнявское общество. Оно всегда молится лодоцтным стопам Гуранга Чандра, что когда-то в один день он позволит нам следовать Шили Рупигасавай паду должным образом. И вот следовать Рупигасай Панда правильно значит понять И все учения Шичатани Махапрабху. И это главное. В тот день, когда мы осознаем красоту лотосного стопа Шиларапагасая будьте уверены, что в тот день мы сможем понять все и полностью все учения Шичатани Махапрабху, все его действия. Все, что он делает, все его настроение, все секреты баджана, yes, все, что Гуранга хотел дать нам walking, sitting, speaking, своим мачароном, своим поведением, своим, своей жизнедеятельностью, он хотел показать нам, как мы What должны совершать баджан. Он делал это для нашего блага. Рупа Госвайпад. Почему мы говорим, что, что, что Рупа Госвайпад обрел полную милость Гуранги Махапрабху? Рупа Рагуна. <соспорган> И вот сила Сваропруба, Рагунатх. Они могут дать нам великое сокровище. Как достичь? Они покажут нам, как достичь того трансцендентного мира Вридавана и Силаропагасаипад. А а Сантана Гусамипад, он плачет, говорит, тот, кто ⁇ гуру Алпаста, Алпаста, Алпаста, Алпаста, Алпаста, Алпаста, Алпаста, Алпаста, и, и вот мы должны осознать его величие, из народом так плачет и говорит. Его сердце полно чувств. Это не вопрос сухой философии. Это да, бесконечная сокровище, бесконечная радость. Мы очень удачливы. Мы очень удачливы. Но все же мы неудачливы. Мы не можем взять все преимущества <соединяем> этой проповеди этого идеализма. И в этом наша слабость. Обусловленные души не могут изменить свои скверные привычки за, за ночь буквально, и мы тоже никогда не, не каждый может измениться, если давить на каких-то душ, пытаться заставлять их что-то делать. Это называется карма. Это не бхакти. Я могу показать э, любовь к вам, и это будет не на показ. И также это ваша ответственность, чтобы вы смогли принять всю эту заботу. Гурдев может и каждую часть секунды я хочу находиться в лотосных стопах Ши Гуру. И в тот день когда я поверну свое лицо, в отношении материального, то мы потеряемся в этом бесконечном, и наш Гуру подман лучший из рупанук. Сила Нарутом так плачет и говорит, он говорит такие слова: сочетание манобишто. Вот эти. Здесь чила на говорить. И вот Шиларупа его лотосные стопы, когда я обрету шанс достичь этого уровня, и вот Нарутам так уплачит. И говорит от всего сердца, когда придет уникальная возможность в мою жизнь, я жду моего Патпадма после того, как увидев мою без... непригодность, он выгнал меня в этот материальный океан страданий. Я знаю, я ответственный за это, я под все душа, но я уверен, Гуапад Падма, он океан бесконечной милости, и в какой-то день Гуапад Падма видит мое болезненное состояние и возьмет меня за волосы и и опять поместит меня в вражу домой я опять потеряюсь Богослови а говорит. в киртанах <coughs> и в тот день, когда мы осознаем, <coughs> North, dhaku, и вот в тот день, день когда мы know. осознаем, Слова и чувства народа Монтакура. То будьте уверены, этот день, когда э... вы увидите зеленый свет на духовном пути, духовный путь будет открыт перед вами. И вот народа Монтакура пишет. СИРУ ПЕРО ПАДПАДНЕ МОРЕ САММОР ПИВЕ ХЕНОКИ ХОИБЕ МОР НАРМА СОКХИ ГАНЕ ОНГАТО How nice feeling. Какое прекрасное чувство, когда мой Группа под лаканадгасвами он возьмет меня и приведет к лотосным стопам Моропагасвами пада и отдаст этого глупого слугу его лотосным стопам. И это зовется успех, когда придет этот день. имитации. это да, не успех. Имитированием чего-то мы не сможем прогрессировать даже на миллиметр. Имитация запрещена. Наш нас на вотом так говорит. Рупагасвамипад. У меня нет права говорить, что он мой. У меня нет права говорить такие высокие слова. Я не могу злоупотреблять его слова. Скорее, я должен чувствовать свое бедное состояние. Это может дать нам преимущество в нашем Рупаногабаджане. Я могу пытаться понять свою плачевную ситуацию, в которой нахожусь. Если мы сможем осознать, то в какой-то день наша Гурварга поможет нам. Рупага Пад, он лучший. Он инструмент в наших руках, он инструмент в руках Верховного Господа. Рупа Господь. он тот, с чьей помощью Горанга Махапрабху хотел вложить свои чувства. Горанга Махапрабху хотел дать нам урок. <говорот> очень... очень сокровенное учение, как мы можем обрести вечное служение под руководством Рупану Гагуа Варге. тот, с чьей помощью Шиман Махапрабху хотел показать свое сердце, чувство своего сердца. Иногда случается так. Например, какой какой-то тапочек не может сам по себе ходить. Обувь она как бы есть, но сама она не ходит. Но если мой гурмахарас оденет эту обувь, как меня, меня в качестве этой обуви, то эта обувь может оказаться в любом месте, хоть во арендовании или в другом месте. Сами, сама обувь не может никуда пойти, но если гурмахарас оденет эту обувь, им она на нем может оказаться во время этой обуви. Но если эта обувь будет гордиться тем, что она такая, то сама дошла до времени то ничего не будет хорошего из этого. И вот здесь говорится в читании Чайтамрите Шиман Махапрабху сам говорит Махапабу спрашивает, как это возможно? Что Рупа осознал мое сердце. Никто не понимал, но Рупа Госвами, он полностью описал чувство моего сердца, как это было возможно для него понять это. О Сваруб. Ну, как это возможно? И Сваруб сказал, он осознал твое сердце. И поэтому я понял, что он обретет полностью твою милость, сколько ты спросил, как он осознал. Твое сердце, и поэтому я говорю, он понял твое сердце, и я уверен, что полная милость на нем Махапабу улыбнулся и действительно, когда я встретился с Ним, в Алахабаде, я увидел что он достойнейший кандидат, чтобы принять, сохранить всю эту бесконечную расу Раджадама. О Сваруб, ты прав. Когда я увидел его, я понял, что он достойнейший кто может принять, осознать и поделиться с другими этой расой, вот вместилище, достойнейшее местилище, поэтому я хочу рассказать о враджарасе. Также ты можешь что-то сказать? И махапрабху он дал. Наставление Сварупи, что ты можешь тоже сказать. Вы можете также Радха лила милас нет для меня. запутана для нас, но для преданных она ясна. Why we think is very because we are dirty. Others, what kind of secrecy can be there? <решили> кто Говнда, кто Радха? Вот Горад. Вот, Это, Это их объединенное C -C. проявление. са. So, если мы видим какие-то скверные вещи, почему? Потому что наше сердце грязно. Если мы, особенно, если кто-то видит э, какие-то скверные вещи в лилах Кришны, то это показывает то, что подобно тому, как человек находится перед зеркалами. и строит рожи то он это видит. Зеркало просто отражает его то, что Shall ему be показывает. Be есть одна единая татва в одном во всем этом бесконечном мире. И, если кто-то хочет как-то наказать Кришну, то, то, что тот занимается непонятно чем, но кто такие люди, кто хотят, которые хотят наказать Кришну или как-то осудить его? Есть одна единая татва, единый Верховный Господь. И он творит все. И Махапрабху дал открытое разрешение. Гаса, ты можешь рассказать все, все сокровенное о Расататве, но почему Махапрабу не говорит нам с вами? <луз justice> почему? Смотрите, Махапрабху говорит о расататве открытая, на каждом базаре такого нет. И поэтому Шила снова и снова говорит, если вы хотите пересечь Рупа то тогда. Несомненно на сто процентов и обреченный Павел. Даже в первой шлоке я хочу так много сказать. Helpless. How to discuss. И вот Рупагасайпад. И поэтому Шила Прабхупада он много раз говорил нам, что, кто, то есть, что если мы хотим пересечь Шила Прахупада, то мы обречены на падение. Рупагасайпад, он хочет дать нам полное представление, Он хочет показать нам полную картину Рупануга Баджана через свою Упади Шамриту, с самого начала до конца. И откуда это началось? Откуда мы обретаем это учение с читанием Махапрабху? из авторитетного источника. Весь мир он в зап запутанности. Упагасова он хотел показать нам мы должны контролировать свои органы чувств. Не обвиняйте Гуру Вишнава в силу Прохопады Мы должны обнаружить свои слабости и исправить их. И вот в -вот, Шлоке, говорится, что тот, кто контролирует свои органы чувств, и утвердился в Баджане, он может э, весь мир принять в качестве своих учеников. Тот, чьи умы, и органы чувств находятся body под его контролем. Что вы сегодня, это тоже Но вы не вы не технику Они любят любят если Гуру вас спрашивает у нас какие-то простые вроде бы материальные вещи, но это все равно Баджан они хотят помочь нам. И вот в начале всего мы должны пытаться найти, что Агупа поддал нам если я буду жить дольше, я, я надеюсь, но мое желание не главное, главное это желание Ничананды Бхагавана. Кто я? Если это желание не одобрено, нитя надо, то что-то это ложное эго. И вот Чилы Прохопат начал говорить о Упади Шамриде на берегу кунды Паххупат начал объяснять упаде Шамриту перед предными грудиями на берегу города Кунды. Он не, мог, не смог говорить, и голос его застыл, слезы текли из глаз, но не мог выставлять это на показ. Когда он помнил лотосный стопор, Гаса, потом он плакал, он не мог... Сдержаться, поскольку помните Рубхагасавипада, значит помните Расхарани. Есть небольшая разница, но это более практично, поскольку как Рубхагасавипад хочет слушать Расхарани, это более практично. Мы должны пытаться понять славу лотосных, что через Рупа Гасвайпада. И поэтому наша Гувага, она молится. И таким образом. Рупа Гасвамипад пишет, с самого начала, если мы не можем контролировать свои органы чувств и ум, мы не сможем начать божен. У нас нет права ск сказать. И если какие-то люди хотят призойти в yeah, то это глупо, И если посмотреть со стороны, то их действия, их суждения, их слова показывают, что они падшие души. И вот это... И вот Пагаса хочет сказать Бхаджан, то, что Баджана Анукулу благоприятно для Баджана. Пытайтесь осознать, понять, и что противоположное практику неблагоприятная. Пытайтесь понять это шаг за шагом. Я не думаю, что Я не буду говорить о том, что Рупагасапа где-то родился, как его родители звали. Я лучше, гораздо лучше, если буду следовать топам Шилу Прабхупада Бхагаваджиданта Сарасвати или Шилу Кешвагасе Махараджа. Они показали нам, что такие морфологические вещи – это одно, но понять учение этих великих ващинов, их наследие – это гораздо более важно, чем просто говорить о том, где они родились, женились и умерли. asking me, leave me, leave me, why should I leave? Krishna speaking, either I am going to avoid, I cannot take. Ah. Or if I am going to catch somebody, I am. Uh, this is my principle. Two principles. Either by watching your you, I can ignore it. Okay. What do you mean? Money. Position, enjoyment. I can even But when I say it is hundred percent resolution, without me, he or she cannot leave, then I am going to sell myself in front of him or her. In that case, if she or he like to leave me, I cannot alone. It is my nature, it is my principle like mathematics. It is like principle. If this red line going here, this red line going here, Going to intersect. If going different, И вот Кришна говорит, «Мои принципы очень строгие. Либо я избегаю кого-то, я могу что-то дать, чтобы обмануть этого человека, какие-то материальные блага» или моих преданных, я помогаю им всячески. Если они пытаются оставить меня, то я направляю их на истинный путь. Как Пупудана пришла накормить Кришну отравленным молоком, и когда Кришна начал сосать жизнь из нее, то она сказала «оставь меня», и Кришна сказал «как я тебя оставлю?», Ты пришла в форму матери, И в этом состоянии моего сердца, и этим сердцем, как я могу совершать Рупану кто дал мне такую смелость, силу Бхактина, или кто? or Siddhartha has given me. Who gives you this kind of anusitivity to cheat the whole world? You don't know for infinity pure. You don't know. You have no information, basic thing. For infinity pure, you are going to have Whatever titan you are going to enjoy, one kilometer long titan, idiot police people can give you. One kilometer length titan, you can enjoy. What it concerned to <говорит> и вот Шила Рупагасватон Гупадиш Шамрити он написывает, что благоприятно для Баджана, что нет, мы должны понять и принять благоприятное и отвергнуть неблагоприятного. потом он рассказывает, как развить прекрасные отношения с Гурой Вишнавами. И вот там рассказывается, как Иск... какое уважение, как относиться к ä... военно различных э... уровней мы должны понять, научиться определять ващнов, кто восьнов, как восьнов, как в каком уровне, как относиться к ним. Внешнее положение, ранг, он ничто не значит. Или возраст, вот говорится, что старших, старших надо уважать, но иногда видно, что человеку 90 лет, а ведет себя крайне глупо. Старших имеет в виду более духовно развитых. И таким образом, это очень важно, Рубгасайпад говорит, мы должны понять, осознать уровень вечной И вот на ну, вот там так вот так же пишет, Чела Бхакина вот вот пишет. Кто, ну кто читает это все? Кто? совершает баджин. И вот народом так уже пишет. Мы должны понять и осознать все это и каково значение всего этого, как это все понять, осознать. Иногда я м, с, it, с, it, сожалею, если бы вы, вы могли понимать бенгали, бенгали или Хинди, то тогда я мог бы открыть свое сердце вам более свободно. Но сейчас какие-то преграды. Я пытаюсь открыть свое сердце, сделать что-то конкретное, что-то важное, что-то стоящее для вас. Но сознание должно быть на очень высоком уровне, чтобы следовать всему этому. Я вспомнил множество случаев. Однажды один индийский ученый он достиг Германии, чтобы встретиться с Эйнштейном. И вот когда они встретились с Эйнштейном, тут был очень прост. Он такой просто снаружи. Спросил, как зовут и вот тот ответил. Вот «Зачем вы пришли ко мне?» А тут Эйнштейн, это, этого индийского ученого на санскрите, приветствовал, спросил, как дела, как зовут его. Тут сказал, что не знает санскрит. Да тут удивился, вы из Индии, как вы санскрита не знаете? Это индус, изведевшие. Мертвый язык санскрит, все на английском говорят. И Тадэнштейн был очень гневен хотел отлупить этого от индуса, что такой негодяй сакрита скорбил. Это очень возвышенный прекрасный язык. И вот у нас есть такое предсказание, что все эти компьютерные все. Это санскрит станет компьютерным языком благодаря тому, что там все ясно, четко и понятно в отличие от английского поскольку там очень четкое произношение не отличается от написания и все так конкретно Ясно и понятно, в отличие от других, где пишется одно, говорится другое, подразумевается третье, значение четвертое. И вот Катальденштейн был очень гневен, что тот учёный, так называемый, приехал из Индии, с санскрита не знает, и сказал, что стыдно должно быть. Санскрит очень важный, возвышенный язык. И вот санскрит он очень научный язык, если я скажу, вот это такое слово. Are it foolish? K-A-M-A-L, what do you can say? If I ask you, what pronunciation you can? Kamal. Eh? Kamal. But if I say Kamala, can you prove I am speaking wrong? If I say Kamal, you can prove I am speaking wrong. Can you speak? Kamala, Kamal, Kamal. Kamal means Sansa. Oh, Kamal. Muslim name of one это верблюд Камала называется. то есть пишется по одному, а произносится по-разному. то есть в других языках вот это верблюд <съем> Камал, можно Камал сказать или Камала, или еще как-то. Ну, на английском тоже Багбазар или Багбазар или еще там десяток вариантов написания и произношения. И все вроде как и правильные. И вот новый канадец Но, Гасамахарас, когда начал speaking, изучать английский, то очень ему не нравилось, что все them. Не, ничего не совпадает. Он был пандитом по санскриту, потом надоело ему. И вот так или иначе, что я хочу сказать, Рапа Госвами пад и Госвами говорит на санскрите и мы а, благодаря Бхагавана Такуру мы можем узнать и, ж, то, о чем писали Госвами, Шил Бхагавана Такуру при Представил это в очень простом и понятном для понятия вот. Он извлек суть из всего, из всего книга с вами и сконденсировал буквально, представил суть сливки из их, всего их учения. И вот что хотел сказать, да, вот там в соответствии с уровнем и степенью ваш Мы должны по-разному выражать почтение и относиться сразу к разным ваш каким-то падшим душам по одному, к воздушным вачнавам нужно совершенно по-другому относиться. И если мы с силой пытаемся прийти к воздушному вашнаву, то это очень опасно, мы можем превратно понять его настроение то, что он говорит, то, что делает, и вот в соответствии степенью нашего уровнем уровне мы должны относиться к разнообразному по по-разному. И вот на пишет в соответствии с, уровнем, с их уровнем, если мы сможем понять и выражать почтение и совершать служение, то тогда мы можем обрести милость Вашнау. И вот... Вот относительно того, что сейчас происходит, сначала Бахчёну такого еще сто лет назад написал. Ну, какие-то явления под видом духовных праздников и перов, кто их организует, какие-то воздушные души или непонятно кто. Для начала надо выяснить, потом откуда это все пришло чистые вишновы откуда то есть на какие средства это все готовится вишновы никогда не отправит вас вот и... Вашнавани не, не жестоки, что кого-то толкают на какие-то недостойные поступки. Вашнавы не, не делают этого. Вашнавы очень строги. Если не любят нас, но ну, также могут и наказать. If you can be here, then you can go ahead. If you start agitation against me, I can laugh and cheat you and go ahead. Living. Rupa Goshiva never wanted to teach uh, cheetah. So Nathan never wanted to. Nathangu never wanted to cheat up. All clearly. You need not understand Sanskrit. So clearly, Bengali, all secrets here, То есть мы должны по понять уровень положения ваишнаов и относиться к ним в соответствии с их уровнем положения. И вот сейчас я хочу рассказать о наивысшем наставлении Горанги Махапрабху, что по сути является наивысшим наставлением Горанги Махапрабху. таде рупе ниджану рупе татан рупе татану-рупе сабеля-су-рупе прио-су-рупе, дэхто-су-рупе, према-су-рупе, сабеля-су-рупе Если мы поймем значение, то И это зовется Рупа Гасвайпад. Рупа Гасвайпад, он Купил буквально сердце Гуранги Махапрабху навсегда. Его имя Рубагасаяпад. И последнее наставление Рубагасавами, значит последнее наставление Гуранги Махапрабху. И каково это наставление Рубагасаяпада? Тади сукиртонану сметтаками You have to learn. You have to try your Best. best. И вот эти четыре строки, это все суть всего Групаного Баджана. Если я буду объяснять их каждую шлоку с разных сторон, то они... Это можно их показывать снова и снова с каждой стороны. И в итоге я покажу, какое великое чувство, а, а что, точнее, что открыл Рупа его единственная шлока, и что эта шлока, мы должны помнить ее. И если мы помним, никто не сможет обмануть нас. И что я сказал? You can go mad if you understand. Don't try to follow. Her. Если мы примем какую-то падшую душу в качестве своего идеала, то что с нами будет? И вот он пока своим очень умен. И вот он говорит, что мы должны следовать великим душам, таким как Шила Прабхупада, Шила Бхактион Такура, Пасанатана, Рагунат. И вот Нарутан вот написал множество прекрасных киртанов, и каждый киртан может помочь нам достичь успеха в нашей жизни. Егор mm -hmm. Кишурдас Бабжи Макараджи было всего лишь две книги о Партона и Прама Бхакти Чантрика. И мы должны следовать идеализму Бхактина Такура. Руба Госвами Патрон хотел дать нам так много У меня нет времени всего это, все это обсуждать. Однажды Рупа он передал одну книгу Рагунатху Даса проверю. ее. Но состояние Рагунатха Даса вами было столь а, он читал и плакал. И он чувствовал огромное чувство разлуки и ничего не мог сделать больше. И вот, чтобы Рома. спасти его. И вот Руба Господь забрал его книгу, поскольку тот только читал и плакал день и ночь, дал ему какую-то другую книгу, и Руба потом написал Дан Как-то как так зовут. И вот те, кто... <говорить> <говорить> и вот вами дал ему книгу Данкели. Как-то да, Данкели что-то такое не расслышал. Поскольку тот полностью будет читать вот эту первую книгу, тот будет только плакать, плакать и плакать. И вот Рагунат Десгасвами, он очень обрадовался, читая эту книгу, она описывает лилы, радостные лилы между Радхарани и Кришной. И вот там были, в общем, такие радостные, такие шутливые истории, как Радхарани с, с этими э, своими пошли, пошли куда-то, Кришна Паду Гистриаса сделал вид, что он тут налоги собирается, всех проходящих на этой дороге, тут они начали спорить. 47 degree, to 48 degree temperature. Oh, okay, all the way I have right. All the speaking Harikatha, one time, okay. With Parikram, uh, some chapati, whatever right? I write, Abelabha, Marwan, Arun, okay. This way, actually, Siddhartha Bukasneva, I like to speak so many things about his writings. Шиларупа <гасе> Гасами Патт написал, что вот эти книги это бесконечное сокровище. Шиларупа Гасами Патт открыл нам дверь в... к многим сокровенным книгам. Когда Руга и они ушли из дома, но Упаса не смог уйти, и его этот Царь пытался заставить работать премьер-министром, но тот э, не смог. Ты знаешь, от чего я З... завишу очень от тебя, и тот э, в общем э, в тюрьму его посадил. и вот когда Махапрабу и с он стрелется с махапрабу Махапрабхудал хотел дать ему рассказать о Расатате. Бхагабхудал Бхага Бхага Бхага Бхага может сделать все, что угодно. Он может использовать меня в качестве инструмента для какого-то дела. И вот Махапрабу говорит о Рупа, я хочу дать тебе каплю этого трансцендентного вкуса, Кришна, океан, бесконечный прямой океан расы, а я даю тебе каплю этой божественной панацеи, как, как гомеопатическое лекарство. Когда в Пагасе был там, там и Махапрабху тоже был там и тогда по воле Махапрабху, по воле случая, в Алабхачаре он из, из был, он был прекрасным Браманом, и он находился в Арайграме на слиянии Ганги Емуны Сарасвати в, в вот ревень с ангами на слиянии трех рек. И когда прикоснулся к нему, Махапа засмеялся не только, а не подсей душа, как подсей душа, и так это не выглядят. Махапрабху специально пошутил, Махапрабху знает, что Валапачаря он гордится, что он какой-то великий. И вот тот сказал, на Рупану поможет. И вот Махапрабу сказал, как это возможно, что не падшие души, как ну вот они низко нельзя их трогать. И Махапрабху, он хотела поучить этого Валапачаря. По и в итоге, что случилось? и Вот он Махапаба уговорил с Агвапатио Падхием, но это отдельная тема. И вот когда Драгупа Сантана Инаш, Агунадас Гасая, Гупалбата Гасая Пат, Джива Гасая они в соответствии с наставлением Гуранги Махапрабу. Махапрабу поручил им обнаружить все лилы страли, места лила Кришны. Им нужно будет составить все шрути, шастры са в, в, в возроде. этого, не возре, восстановить. Нужно написать книги о Расататве, написать книги с множеством седанты. Мы совершаем киртаны, но можем ли мы понять э, дух суть этих киртанов? И этот киртан, он очень прекрасен. Одного киртана достаточно, чтобы расплавить наше сердце. И вот Время от времени. Prabhupada Therikadam making fire. Fire? Because there's no light. All around there's forest anytime. Wolf can come. Can, jackal can come. Even when I was there in Vrindavan, I mean I cannot say Vindavan, but it's a historical truth From heart, how I can вот, когда я был в оборудовании 12 лет назад, я в Раджавасе рассказывал, там волки ходили, леопарды, леопарды, точнее, там водятся, а эти селяне с палками собрались прогнать этого леопарда. Он думал, куда убежать, все окружили его. И вот когда Махарас был на Сурикунде лет 10-12 назад, в развиваться рассказывали там лет, еще какие-то разбойники пришли, чтобы украсть э, Виграху Сурри Нарайне. Еще Виграху Этрапетхи вот, хотели украсть Even that, even one, you know, dragon, dragon, man? Nanda Baba purposely wanted to make one dragon so that Krishna is going to make some problem, I see dragon with Kashtipata. How many rupees I cannot speak, hundred crores or two hundred crores I cannot speak, but the drapoids they wanted to steal it. В общем, разбойники в играху не смогли украсть, а в, как бы украли почти. Тут их поймали, когда они грузили на повозку. жил иногда, где Таракадамба и по желанию Санатаны Абхагасвами я тоже находился там, где Бажанко Тир Санатаны Абхагасвами говорил Харикатху там. И вот я говорил Харикатху на -ни туда никого не допускали. И Бхагаваджа Гаудемиссия. И... и вот там эти бабочери, которые там живут, они слушают Харикатку <просу> хотя... <просу> <просу> <просу> <просу> <просу> А, а, хотя руководство полностью это против. против. И вот это, в воле <смех> так происходит иногда. И вот Трубогасови вот, Пад был, в <смех> там, там, <смех> там, там, <смех> Теракадамби. вот. О шел однажды. Махапрабху в течение двух лет путешествовал по Южной Индии, но он пешком ходил, поэтому много времени заняло. Можно ли ему представить такое? И вот Санатан Госвами, он пошел встретиться с Рупой от Грудев. Вы пришли. Он не говорил, брат, никогда. И как Шила Бхактина такого не говорил, что Шила покупать его сын. Такого никогда не было, это глупо. И вот Санатан пришел, с вами, был очень счастлив. Он посадил его, садитесь, омыл его лотосные стопы и думал, чем же накормить его. Ничего нет. Если бы я мог... Молоко, рис, что-то... Были бы продукты у меня какие-то, я бы прямо приготовил. Тут от храни пришла в образе маленькой девочки, о, баба! Моя мать послала тебя, кто как, какова причина, как Нандарани, я очень удачлив. Одна девочка в Раджавасе. Я думал, если эта девочка может накормить меня, то я подумаю, что Радхарани довольна. Я вот э, сказал, о, Лали, можешь ли накормить меня просадом? И вот она что-то дала мне а, а, остатки своей пищи. И я был очень счастлив. И вот э, и она уж пропала. Я был очень счастлив. Однажды. Я совершал Раджа Мадал Парикама, у меня температура какая-то была. И один Гауди Вашнав тоже был со мной. Но вот вчера Акадаши был, нужно паран совершать был, Мне у меня совсем ничего не было. И я позвал этого Саньяси, и мы пошли обошли несколько домов в деревне. Просили подаения деревья шевья называлось как-то так. И вот Дух кто-то дал мне вдохновение зайти в один дом, я не знаю почему, я зашел и постучал, там много домов было, какие-то двери открыты были. И вот, и вот я постучал. И дверь открылась, и девочка подобная Дубной Радхарани вышла. Я удивлен был. Ей было лет восемь-девять, она спросила, что надо. Я сказал, что какое-то подаяние, какой-то просад какой-то, да, заходите, готово. Там на Чапати были овощи. И вот я этот Саньясимаси сели на веранде, и она накормила нам нас. Добавки предложил, сказал, не стесняйтесь, еды много. Я на на наелся там до полного удовлетворения. И я подумал, что это... И вот, и вот я спросила, надали нам что-то еще, и мы попрощались и ушли. Потом пошли мы возьмедауджи, там где Баладев совершал расу. Там, змеи водились большие и, иногда я там спал на крыше тут сверху из деревьев какая-то змея падала с таким звуком я воду опрыскала она пришла в себя и уползла и вот также подумал что же чем же накормить моего города если был бы риск какое-то молоко я мог бы Параману приготовить и предложить Раджа, И Радхарани пришла. Сказала, о, баба, что случилось. Моя мать послала тебя от молоко с коровы. И Рупагасайпат приготовил. И после этого он предложил Гири Раджа. И после этого он попросил, берите просад. И саната начал есть просад. Когда он взял попробовал параману, он почувствовал какая-то необычная энергия, какой то ну, что-то крайне необычное, такая энергия от него исходит. Кто тебе это дал все? Но тут какая-то девочка приходила. Вот случайно мимо проходила, занесла все, и он сказал, с этого дня никогда не, не проси ничего, Радхарани, посмотри, сама Радхарани служила тебе, действительно так, Радхарани пришла и принесла молоко, и рис, и сахар, и сахара. Радхарани занял, занял служение себе, как ты посмел». Санатан Гасвай Гасай начал плакать, Рупа Гасвай тоже начал плакать и кто же этого Парамана будет есть. И это называется Рупа Гасвай, и это Рупа Гасвай Есть и множество таких случаев было с ним, Рупа Гасвай пад, он был очень строг, очень... Если кто-то строг, то можно сделать вывод, что он очень смирен. Хотя люди часто видят наоборот, что если кто-то очень строг, это значит, что он строг своего смирения. Он хочет следовать Рупи анатане без строгости не от его происходит а, из-за смирения. И вот Рупагасаипад однажды писал бактирасамальтосинт, -э вот Джоргасаипад омахивал его апахалом. Uh, uh, Кто-то думает, что я рассказываю какие-то истории, но нет. Отец спал, uh, И вот когда мы ее ну, да, ну, рассказывать, Раньше женщины, с дети служили родителям, а сейчас, к сожалению, такого нет, если было какое. И вот я даже отношу... встретил своего учителя, тот с огромной любовью у меня принял. А сейчас, к сожалению, нет, нет таких прекрасных отношений, и все механически стало. Я не люблю такие механические отношения. Даже если вы мне дадите 10 рупий от всего сердца, я приму это с величайшей, с величайшей радостью. Я знаю, кто с каким настроением дает мне, я в соответствии с этим все принимаю, я не принимаю а все подряд, непонятно от кого что. И вот Дзевгасайбад, он омахивал своего гордого Пахалом, и тут Валахбада пришел, я нахожусь в океане, и на берегу океана, на славу Шиллопа И пытаюсь хотя бы немного рассказать вам об этой бесконечной океан, бесконечном океане славы Шиллопа Госвами. И что случилось? Валабхачарь пришел. Мы думаем, что он великий человек. Он, ну, смысле, он это происход... Думал о себе, что он великий бандит из знаменитой семьи происходит. И вот он зашел в Баджан Рупагасвами. <реклама> вот тот жил около Рада Дамадармандира. Дам Там какой-то был то ли лес, то ли сад, на рядом. И вот Рупагасвами находился в этой маленьком Баджан Кватире. Спросил, зашел, зашел, спросил, что тот пишет, тот со смирением сказал, ну так бы пишу, что там, давай я проверю. И вот тот рассказал, что пытается составить Расамрида Синдзу. Хорошо, как напишешь, даже не на исправление всего. Влахочарья сказал Рубе Госсаипаду, что после того, как напишешь, дашь мне на проверку. Я там ошибки исправлю. И Джива Госсаипад очень разгневался, что мы Грудов, Великий Рупа, а, а Вели, Великий Санатана он... Хочет найти недостатки в его книге, вот Пач... а, а где-то, точнее, Рупа был. А, а Джива услышал это, сказал, под видом того, что надо набрать воды, пошел на Гангу, чтобы поговорить с этим Валапачае. И вот этот Джива Пат, он пошел, догнал его и сказал, позже, позже я вот а, а, дал да, мне вопрос ком один что за недостаток вы увидели в том что написал мой город что вы захотели все исправить чего же вы там нашли неправильно и вот когда Валлахачар этот Джива Гасами начал приводить ему аргументы, то тот был поражан и не мог ничего ответить. Сказал хорошо, все правильно. И потом они вернулись в Бхажен Эти чтобы никак не... Он пришел после, чтобы не делать вид, что они вместе пришли. Тот спросил, кто этот э, мальчик, который служит Тебе? Ну, это этот, этот э, э, э, с моего предыдущего дома, он сын моего брата Ан Ан Анупама. Он действительно очень хороший мальчик, очень ученый, очень вели великий пандит, так много знает, такого обширное знание у него. Рупака с понял, что случилось, Валабхачари ушел. И пад, Джива Гасамепад, когда пришел, тот сказал, что ты... Рупа сказал, что ты великий саду, да? Он старше нас. Он хотел исправить мою то, что он написал, что плохого в этом, по своей милости хотел помочь мне. Ты не мог потерпеть этого, ты разгневался. Джиога Гасаи он склонил голову и ничего не сказал. И сказал, прошу прочь, я, like okay? я не хочу видеть твоего лица. И иди домой, когда ты разовьешь отречение, тогда приходи. Иди на, во... иди на восток. И вот он, Джио Гасаи Пат он плакал. Так что сама земля трескалась. Но Рупагасайпад был очень строг. И, и, и, и вот он пошел на восток и достиг... Какие-то предные вчера приехали, три часа я рассказывал вам, как я был во врядовании совершал парикрама, это был синопсис. А Махарадж начал в три, все закончил. и вот та причина по которой я находился там это место надо маджа надо он жил там там по поле было там как какой-то ба как-то хижина И вот Джогасампат плакал, плакал, постился, ни воды не пил, ничего не ел. И вот он в этой хижине остановился в разорасе, спросили, что случилось, зачем вы плачете, может вас накормить? Почему вы плачете, кто побил тебя? Что случилось? И вот Джогасампат, он был очень прекрасен. Если, если вы посмотрите на там такура, вы будете удивлены. Если вы посмотрите на Аупа Госвами, Дживо они подобны принцам, они сияют, как, какой-то свет исходит от них. И вот этот Дживо Госвами Патрон постился, никакие вражеские не могли накормить его, говорили по крайней мере молока попить или йогурта. И что случилось? Кто побил вас? Зачем поститесь? И никто не, не отвечал в этом случае. И потом Санатанга с вами он, он дошел. До какого-то места там в Раджавасе был. И говорит, ни, ни, ничего не ест, не пьет, только плачет и постится, что-то пишет. И где он в нашей деревне, поскольку в Раджавасе они называли Санатуну Барабаба. Арупа Гасвампад то Баба. То есть один был старше, другой младше, их это а, прозвище. И вот на пришел, приходил к ней, спрашивал, как поживают, выдали детей замуж. И вроде люди могут подумать, что Санатана спрашивал какие-то простые материальные вещи, но нет, он совершил ваджан. Если мы повторим Хайнам, это не всегда Баджана. Когда вот вы спрашивают такие простые материальные вещи у людей, это, это Баджан с их стороны. Нанда Махарас был очень богат, и наш Нанда Баба когда был в Гакуле, И э, он встретился. все. 40-50 километров день. Рая. Рая, в Санските Рая и вот там, в общем, в Нанда был какой-то класс сокровищ, но он был царем местом и там хранил все сокровища. И когда Нанда Махраж шел в на там он переехал в Нанда вся его казна переехала в Кошикелу. И в итоге что случилось <Стут> в Байгауне, Бай Бай откуда это Бай имя произошло? И вот однажды Нада Махараш был на каком-то поле и не, не, не рассчитал с so временем, so решил не принять now. в Ямуне, совершить баджан, но ошибся со so, временем. По желанию Кришны это произошло, ночь была, час ночи, и вот Нанда Баба пошел принять омовение в емуне и посланники Варуны поймали его за ноги и утащили. Нанда Баба начал кричать, называть Кришну, «Кришна, спаси меня, спаси!» Инанда Бабауна похищен был этими спутником Варуны. Кришна услышал, начал искать его, куда мой отец, где мой отец, куда его забрал, он прыг, кто его забрал, он прыгнул в воду, достиг ворона локи, а увидел отца его, отца своего, и те извинились, сказали, что просто посмотрите. И его сюда привели. <laughs> вот ничего плохого не, не хотели делать. И вот извинились, дали украшения этих жемчуга. Но сейчас настоящий жемчуг очень дорог, а там его целую куча насыпали. И сейчас это Чандан дорогу, uh, этот Чандан очень дорогой, этот Чандан. Как Чанд... его? Anyway, so и вот это место, Байгаун, где этот... И Нанда Баба испугался. Way, actually, и таким образом, что случилось дальше. Uh, и, There, actually, и там Нанда no -no Баба, good, он был спасен. И то место, наш Дживагосампад, он... В, в, в том месте и жил. Вместе, внешне видно, что Дживогаса выгнали, наказали. Но с, до, с другой стороны, это была милость. Он начал писать в там В том месте Шад Сандарфхе. Шесть сандарп написал. И вот Санатан Гасамю мимо проходил. Узнал, что он там находится. Попротив я пошел. Посмотреть и увидел, о, это мой джива. Он начал плакать, умел его, что случилось, мой сын, что случилось, не смог ничего сказать. И Санатан понял, что Гурдов выгнал, вы, выгнал его, сказал, мой сын, пойдем, пойдем со мной. И тут сказал, он выгнал, выгнал, выгнал меня, нет, я с тобой. Пойдем вместе. И он взял дживу и привел к баджан-кудья Пада. И джива Госвами Пад спрятался, думал, что же боялся и спрятался сзади. И санатан за деревом санатан пришел, когда Рупа принес полный распростет поклон ему. И усадил его и Санатан ничего не, не сказал конкретного и поскольку те, кто разумны на хинди есть такое выражение те, кто по-настоящему разумно, они все намеки могут понять. Не обязательно им говорить полностью, а просто можно намекнуть, и они поймут. И вот Санатна госсами когда спросил, Джива доя, сострадание к душам, оно есть только в книгах. Что ты имеешь в виду? Я ей хочу сказать, Джива доя, милость к душам. к живам оно должно остаться только в книгах или на практике. И тот спросил, что вы имеете в виду, я хочу сказать, что джива дойал". милость О а милости к дживам очень хорошо говорить, но практически, если вы не будете проявлять милость к душам, то что, что будет тогда? И тогда Рупа понял, и тот позвал, иди сюда, мой сын, и джива гусайпат не мог смотреть, он был в селе. Его глаза были пол полны слез, он продал и упал к лотосным стопам Гурдева. Что он плохого сделал? Что он сделал? За что ты его наказываешь так? Это обязанность ученика защищать а, честь Гурдова это а, и значимость Гурдова и Гаудия -Матха. И если и, и мы это не делаем, то мы а, негодяи. И вот это обязанность подлинного ученика защищать престиж и значимость своей сампады и Гурдовой. что же он плохого сделал? Джива хотел защитить твою честь и ничего иного за что Ты выгнал его, в этом Твоя милость. И тогда Рупа Госхимпад начал плакать и взял Дживун к себе на колени, погладил обнял и сказал, живи, живи здесь. И с тех пор Рупа он да, все, что он писал, Бхактира Самбида Синтва и прочее дал дживи на редактирование. Смотрите, Гуру дал ответственность своему ученику Дживи Гасвэмпаду, для того, чтобы тот проверял все его тексты. И это советс Джива. И что Шила Бхактиван такру говорил. В бесконеч... бесконечных вселенных невозможно найти такого пандита как дживагосвайпада, даже в обществе полубогов. Как подобно Радхаране, явилось в нем иначе такого совершенства в санскрите и прочих науках невозможно достичь. Он написал учебник санскрита, который связан с Кришной. Со все, все, все примеры, все состоит из имен Кришны, чтобы люди, изучая санскритскую грамматику, не теряли времени зря, а совершали баджин, повторяя все эти святые имена. И вот он множество других книг написал. Дживу господи под И всю, всю сложную санскритскую грамматику он представил в очень простом виде, как Виданта Сутта Адхата Хата Брахмаджигеса. И таким образом Нирвагасвамипад он дал ответственность Дживагасвамипаду. И Дживагасвамипад был последний Араджпатара. Вишвайшнава Раджа Сабхи, он был последний председатель Вишвайшнава Раджа Сабхи, потом она стала чем-то несерьезным. в то время Вишвайшнава Раджа Сабха имела вес. No Years, и сейчас саняси последние 30 лет живет женщинами, а, имеет а, разных женщин в разных странах, и 30 лет носит одежду саняси, то сейчас никто даже не смеет заявить ему, что он неправильно что-то делает. Ну вот, вот такое вот превратилось сейчас это. Сидданта? Пулыщие люди говорят Сидданта. Ах, кто будет здесь? Если Ну, кто говорит Сидданта? Мало кто может говорить настоящий Сидданта. И вот Тарупа Гасаипад. Я не смог сказать о нем кратко, что-то смог только рассказать. И вот сегодня я также all, должен сказать что-то о... о... Сначала мы должны молиться о милости Пада, чтобы хотя бы понять Его славу. Бхагаван не может отплатить Рупе Госвами Падой, если Бхагаван захочет как-то отплатить его за его заслуги, то он не сможет. И вот еще я хочу сказать о великой личности, о вечном спутнике Кришны и Горанге. Его имя. Он говорит да